Всем привет, друзья. Короче, вышло сказать, почему я не снимала видео. Ну, накипело, накипело. Вчера у Андрейного бати был день рождения. Приперся со 100 рублями. И говорит, сынок, у меня день рождения. Спрашивает деньги, рублей 200 дайте ему. Мы должны ему дать. У Фариды спрашивал, у Димы. Хотя день рождения отметили они. Вчера Таня вызвала своих родственников. Ну, там, и по мужу подружку свою. Подружек там своих. И, короче, я психанула. Я психанула. Я говорю, и чем мы теперь должны возле тебя хоровод вести? Или как поздравить? У меня у сына 27 июня, вот недавно был день рождения, ни один паразит не позвонил. Давид еще пришел, мы в огороде были, девчонки убежали, испугались его, какой-то дяденька пришел, говорит, с палочкой, старенький, говорит, ну папа, говорит, а дедушка у Калугиных, говорит, Динарка-то у меня. Они даже не знают, что он их не дедушка, что у них есть бабушка, дедушка, у нас дедушка только Зорин, Валерий, вот, он всегда молодец, у меня, мы снимали видео, давидя на день рождения, он отметил это Давиде на день рождения, дед наш, дал денег. Ну я торт заранее заказала, и он хотел, я у него спросила Давида, как, какой, какой тортик ты хочешь, потому что вечно забываем, вечно работа, как раз июнь, и день рождения так такового он и не отмечал у меня в итоге дедушка валера приехал специально с работы я говорит обещал давиду день рождения исправить мы сделали шашлыки короче хорошо провели день рождения в итоге вот этот николай николай кирсанович вот этот николай у андрея батя пришел вчера и «Ой, сынок!» Я говорю, слушай, у тебя день рождения сегодня было что ж ты на, сына даже на день рождения не позвал Ради уважения, ради приличия Мы-то все равно не пришли бы, говорю А, а ты-то, говорю С какой стати вспомнил, как выпил и вспомнил о сыне, да? Меня так запесило <клеск> а, Хочу рассказать Я ему сказала я ему все напрямую сказала, говорить не буду. Но я сказала, потому что вы знаете, что я человек прямолинейный, и я не могу это все терпеть, это гадости, которые они творят. Я говорила, что квартиру переписали, квартиру переписали, да. Но это было жестко, жестко. Вначале они пришли, мать Таня позвонили к Андрею, разборки были. Встречу начали, Они даже не стали Таня пришла со своим маленьким ребенком Я детей дома оставила естественно, Зачем я буду их водить На всю эту гадость смотреть Как они лают собачиться Мишу своего сыночка Толстенького кабана привела В итоге там началась драка Ладно, Димка у нас на, мопед, на мопеде приехал Разнял Миша душил Андрея Андрея, мать и Таня все это смотрели в стороне. Я говорю, ты же мать, как ты можешь на это смотреть, как твоего сына душит твой же внук. Под статью его, видимо, хотят, своего внучка. Затем пекарь-то вот этот Миша, который мне, ну вся, вся ихняя семейка говнит, говнит, говнит мне. Пекарь, который покупает э, хлеб в магазинах, э, в Гороховском магазине купил, Андрей там его ну, красиво ему сказал. В итоге вижу, Танька в другой магазин Бахтинский пошла, там э, не пошла, в другое время это вообще было, покупала она три буханки, я говорю, я пекарем работала, но хлеб не покупала. У нее Саша, ионный муж, с которым она стесняется ходить, который беззубый, и Она с ним стесняется ходить, она вечно со своим сыном ходит. И меня многие спрашивают, что это ее новый муж? Кто не знает ее сына? Я говорю, да нет, это сын ее, нифига какой. А что не стесняется, вот так он ходит? Я говорю, так он маменькин сынок, он вечно с ней шарахается. Чуть ли не за ручку. А, вот. а, затем, к чему я это все? А, в итоге, вот они хлеб покупают. А, муж-то а, в совхозе работает, в зернотоке. Андрей говорит, а что ты не ездишь на заработке? Да Таня у меня не справится с хозяйством. Какое у вас хозяйство? Извините меня, пожалуйста. У тебя мама с детьми с твоими сидит хозяйство так такового нет, только собака бегает, которая по улице лает на всех, и куры, и все. Я не знаю, там сколько кур у них, гусь, гуси выпустил. В итоге <клёх> а, не справится с хозяйством, типа огород, там хозяйство, но ну, извините, я Андрея даже отправляю, я говорю, я справлюсь, езжай, у меня огород, дети, все на мне, да, хозяйство на мне, я не хвалюсь. Ты, у тебя столько помощников. И, ну, с ее на мужем уже говорят, многие не хотят работать, потому что он не тот работник, с которым хотелось бы работать, потому что он на всех своих рабочих стукачет. И начальство, и, короче, как сказать-то, культурно-то. Как сказать? Ну, короче, вот так вот. А затем. Хочу сказать, а зачем им работать? Зачем? Им работать не надо. Я в интернете работаю, вы знаете, да? Ну нет, вы не знаете. Я работаю в интернете, занимаюсь своим делом. Есть у меня там кое-какой сайт. Рекламировать не буду. И оттуда у меня тоже денежка идет. Детские пособия... Вот она получает. Сейчас по 10 тысяч начали на ребенка платить. Ну, значит, она 30 тысяч там получает. Независимо. Около полтинника она получает чистыми. Если не больше. Зачем ей работать? Потом мать, отец, почти двадцатник получают. 100 тысяч. Получают они чистыми. И у нее муж... Ходит без зубы, хотя бы, я говорю, зубы вставила бы. Не стыдно вот с таким мужем. Но ей, наверное, стыдно, вот из-за этого она с Мишей и ходит. Потому что мне бы тоже стыдно было за него. Начала она одеваться, друзья, одеваться начала на эти деньги детские. Ну, детей она не одевает. она Дети, конечно, простенько одеваются, все маленькое у них, вещи, я смотрю. Денис, говорю, у тебя это все маленькое уже. Денис, э, э, он нам помогает. Он, мы даже картошку пришли, он в 3 утра здесь полоть. Он был с нами, он молодец. он это, Я говорю двоюродному брату, он Димку очень уважает. Со мной всегда здоровается, с Андреем всегда. Мимо никогда так не пройдет. Молодец пацан. Родители... Даже не знаю где их не сын, с утра ушел и все, может не, ночевать не прийти. Но у меня без, без разрешения Димыч никуда не уходит, потому что он знает, мамка что сделать потом ему гав-гав будет. Вот. В итоге эта звезда наша, Калугина Танюша, начала одеваться Мы, э, вчера. Мы с Андреем на балконе стоим, разговариваем. Они мимо с Мишей проходят на рынок. Вот как раз на день рождения, видимо, закупались. Закупились. И Таня, Миша не здоровается с Андреем. Видимо, жаба дает, что квартиру то, что квартиру-то зажали мы у них. Таня же хотела, чтобы эта квартира была наполовину ей, половина ему. В итоге Андрей еду, говорит, на мопеде. Поздоровался она, ноль внимания. Ну вот такая сестра, молодец она, конечно. <связывая> Оделась, косу выросил, Волосы начала она расти. У нее волос-то не было. А сейчас смотрю, у нее коса появилась. Я говорю, смотри, она все повторяет за, за нашей семьей. Мопед купили, они потом, после нас, через месяц купили. Ну вот на детские, которые по 10 тысяч давали. Помните, в, Курске, в том году <кх> из-за коронавируса. Но они купили дешевый, два раза дешевле, чем у нас такой плохенький. Остальные деньги она, конечно же, на себя, любимую, потратила. Так что на эти деньги неплохо ей живется. И вещь находит. Вот соседи, а не соседи, там мои знакомые, очень хорошо знакомые. Так что многие спрашивают, вот неужто твоим детям даже щупачок -щуп с бабушкой не купят? Я говорю, нет. Потому что э, один раз она как-то пришла перед Новым Годом. Это было лет пять назад. У меня мама еще живая была. «Вы только Тане не говорите, что я к вам пришла и мандарины принесла». Я говорю, ну, конечно, не скажу. В то время как-то мне ее жалко было. А сейчас я смотрю. Это э... не ангелочек, короче, бабуля, светуля. И в итоге когда надо было документы, они Андрея гоняли, гоняли, он здесь работал, колымил. И чуть что названивало, вот это документы принеси, это унеси туда, это унеси сюда. Я говорю, так это ихние, они должны все таскать, пускай таскают. А, из-за чего драка, вот эта квартира это была? Сейчас я вам расскажу, дело суть в чем. Я Андрею сказала, ну я же плачу за одну комнатную квартиру, а за твою я квартиру, за материнскую за материнскую квартиру ты уже сам будешь платить. И пока они, она была хозяйкой, мы не платили. Мы платили свою долю, какую-то энную, да, где ну то, вот, то что Андрей там прописан, дает счастье. Потому что их мы не стали платить. В итоге был э, мир, э, этот суд. У них арестовали счета. И они резко позвонила мать к Андрею. Давай, говорит, я отпишу тебе эту квартиру. Ну, считай, она заплатила 2000, а Андрею пришлось бы на каждого человека по 14 тысяч заплатить. Вот. А я еще, когда вот Андрей отдушил этот Миша, я сказала, а что вам надо, говорю, вы хотите квартиру, вы хотите, чтобы и деньги вам приходили с этой квартиры. Нет, говорю, вот платите, пускай ваши же деньги и обратно придут. Мы, говорю, будем доживать, доживать, доживать, пока квартира не будет на Андрее. В итоге они, пока не арестовали, э, двигаться не стали. В итоге начали двигаться мигом-мигом, быстро-быстро. И я сказала Андрею, чтобы я просто, знаете, устала от этой семейки. Она так меня достала морально. Я вот никого так ненавидела, как вот этих, вот эту Таню и мамашу, и вот папашу, которая вечно, когда выпьет, идет и клянчит у нас деньги 100-200 рублей, 100-200, дайте руб... денег. Я говорю, у тебя дочка там получает за тебя пенсию, спрашиваю у нее, ты наших детей не, не признаешь, э, твоих внуков? Так что мы вообще чужие люди для вас. Занимать может там и у других, и у своей жены может взять. Не надо бегать в, наш, в нашу в семейную. И в итоге я вчера с Андреем поругалась еще только. Он психанул. То, что это. Батя, батя, я говорю, ну слушай, батя, батя, батя а, так, конечно, не поступаются с семьей, если они тебя так любят, почему ты не пошел на их день рождения, если батя, он для тебя батей, пошел бы батю поздравлять, что ж ты сидел а, на попе ровно и ничего не говорил, а, пошли они потом с отцом, я не знаю, куда-то на, на это, у гаражей, что ли, они же не приглашают Андрея, не пускают туда во дворе только разговаривают. Да, и еще хочу сказать, у Давида день рождения было, и они же знают, что 27-го, и там знакомый у них умер уже три дня, как похоронили его, и надо, надо же в этот день, когда у Давида день рождения, позвонить Саше и сказать о смерти человека. Я говорю, ну как так вот совесть позволяет, да, вечно все портить? Зачем? Я просто устала о смертях слушать. И тут вот на, на день рождения моего ребенка они... Он названивает. Я хотела тебе раньше сказать, но забыл. Забыл о смерти человека и вспомнил именно в тот день, когда у Давыда день рождения был. Вот так вот. Люди вообще-то должны помнить, да? Вот этих людей, которых ты уважаешь, любишь, да? Едешь на похороны... Я ездил, говорит, на похороны. И тут вдруг вот такую ерунду. Сейчас оно, ну, вот. ну, конечно, знаете, конфликт, конфликт этот никогда не закончится, наверное, у нас. Пока я хочу продать квартиру, дай бог у меня есть знакомая, которая продает свой дом. У нее участок, большой газ, вода в доме, да. Я, конечно, бы я очень хочу, мы с ней созванивались, хочу купить дом. А просто с детьми туда уехать и все. Вот. Как-то так. Так что наша звезда Танюша, будь звездой всегда. Но. Но. Утихомирьте свой пыл. И вы знаете, что батя ваш, когда бухает, Бегает, особенно к нам бежит за деньгами. Если вы его отпускаете, дайте вы ему денег. Он получает пенсию около 20 тысяч. Вы же ему денег не даете. Почему он бежит к нам? У нас что? Здесь банк или я печатаю всю ночь. Я не намерена давать вашему батяне денежку, потому что у меня долгов выше крыши, и мне надо и туда, и сюда все дать. И еще и вашего батю, да? вашему батюшке дать, да я лучше своему отцу помогу, Зорину, чем кому-то левому, дяденьке Которую который он на самом деле реально любит наших детей, мои дети очень любят его, у нас дедушка, дедушка Валера, он хороший-хороший, они очень его любят, Аминка его очень любит, о, дедушка, ляжет с ним, обнимет, поцелует, она прям умница. Давид, Дима бегут, когда он приезжает сразу. Фарида, так вообще, это первая любимица у него. Первая внучка, он же водился с ней. Так что, друзья, вы не судите меня строго, просто накипело, знаете, мне высказаться-то надо и сказать всю правду. Они так вот квартиру переписали, все хорошо. Да нет, это все было очень жестко. И вот когда мамаша станет видели, как их ней как ееный сын Танин и внук Светы отдушил ихнего брата и сына Андрея моего и они стояли в сторонке и смотрели, и ееный ребенок сидел в коляске и смотрел, что там творится. Я говорю, я была просто в шоке. Я была просто в шоке. Да, ладно, сын у нас приехал на мопеде, скинул его. Ты что, говорит? Миша, он взял, как этого толстопуза, я говорю, ты смог скинуть-то. Да, блин, не знаю, говорит, силы у меня появились. Говорит, я испугался за папу, говорит, вдруг задушат его. Я говорю, молодец. А если бы задушил, говорю, посадили бы его надолго. Ну, не знаю, посадили бы нет, потому что он в армии это э, там кошмар, что у него было, тоже не буду рассказывать. Там э, другая история. Там. Может быть его закрыли бы больничную больничку и все, после армии, потому что ему прокатит это все а, вот. Ну все, друзья, я все высказала, отключаю комментарии, став, ставьте лайки, дизлайки, нам все это, все нам это вот так вот И ваши дизлайки вот так вот, и лайки ваши вот так вот, так что сейчас пойду домой кушать, готовить Снимать видео времени совсем не было Знаете, все, огород, огород, огород Сейчас два дня у нас все Дождь хороший, проливной дождь был Теплый И картошка, слава тебе, господи, растет Все растет Цветет и пахнет Ладно, все, всем покидушки Всем хорошего дня Удачи И главное, здоровья При нашем таком времени Нам надо крепкого здоровья Все всех целую. Пока-пока.